Так, ребят, приехал нам Kia Rio с года пробег 150 тысяч. Ну как приехал? Уже не приехала а притолкали ее. Потому что была у нас три месяца назад, ей приговорили катализатор, но он думал, пока думал. Ну и сегодня вот пока не притащили ее, скрыли катализатор. Вот что осталось от него. Когда вскрыли, он просто высыпался весь. Тут вот половина части. Я не знаю, что там внутри у него засосало, там с поршнями, с этими. Вот. Вырезали вот эта класка. Ребятки, ари у нас на замену катализатора. Вот мы туда пламегаситель стояли и. Варили обратно эту, вот. А вот что осталось от самого катализатора. Когда вскрыли, он весь рассыпался. Не знаем, что там попало, засосало, пока неизвестно, потому что машина не приехала, а притащили ее к нам. Ну и сейчас будем прошивать под евро и ее. Просто перед этим у нас был АХ-35 Хундай. Вот. Он тоже долго думал, прошивать ему, не прошивать, там выбивать, не выбивать. И пока ездил, мы ему прошили, сделали и по концовке он попал на мотор на контрактный. 120 тысяч. Вот. А все дело в том, что засосало вот этой пылью все, что там разбило в поршня, и у него начало жрать масло. Вот. Теперь не знаем, что будет с Солярисом, но Сейчас выбили, сварили внутри там пламегаситель. Вот, заварили туда. И сейчас будем прошивать. Сейчас покажу, как прошивать. Будем пациент флешером под Евро 2. Заведем. Ну и потом посмотрим, что он нам расскажет, когда поездит. вот Как-то так. Так, ребят, мы сейчас будем считывать прошивку, как я уже говорил, будем пцм флешером. Сейчас сначала ИДС пишем, идентификацию блока. Вот она у нас. Прочитала прошивка. Сейчас мы ее сохраним. Напишем id. И id. Kiyore. Вот. Сохранить. Да. окей все и начинаем чтение это нам показывает аккумулятор напряжения, чтобы потребитель выключен ну и подключите зарядное устройство включите зажигание окей ну и вот пошло чтение блока что он нам считает вот, процент но ну, я сейчас пока на паузу поставлю он будет читать там минут 5 наверное 7 потом в конце включу так ребят ну вот завершилась загрузка скачали выключить зажигание нас просит Окей. Все, сохраняем. Ну, я уже до этого сохранил. Контрольные суммы нормальные. Окей. Все. Окей. Вот. сейчас мы заходим вот у меня скачаны тут евро 2 я уже отправлял калибровщику он сделал прошивку вот. и начинаем запись вот он подтверждает корректные суммы Корректные контрольные суммы продолжить, да. Вот, он опять предупреждает нас о заряде аккумулятор чтобы мы подключили у нас 13,7, чтобы он не упал ниже 12 градусов. И отключить все потребители. Окей. Вот идет запись. мы уже заливаем туда евро-2 посмотрим записывать что-то завершено с ошибкой что-то не то так окей Нажимаем еще запись. Да. Это у нас что отключилось? Это я зажигание не нажал. Не включил. Вот сейчас отключил зажигание, и он начинает. Вот. Это он доступ получает к блоку у нас. Стирает старые записи и будет записывать. Ну и он сейчас также будет. Кстати, я не знаю, там минут пять ну хотя нет вот пошло передача блока вот он идет 13 14 15 ну нет в принципе быстро запись ну как правило запись быстрее чем чтение идет но ну, и опять смотря какие блоки может быть и наоборот какие-то пишет быстрее читает дольше какие-то наоборот читает быстрее пишет дольше вот уже 50 процентов у нас вот и дождемся вот уже 80 процентов записи вот, он записал. за опять проверка. Идет стирание. И дальше передача. Он там по блокам идет, читает, пишет. Вот, вот завершение. Вот. Операция завершена успешно. Пока, пожалуйста, выключите зажигание мы выключили нажимаем окей вот. и здесь окей все так ребят прошили сейчас пробуем заводить ну, все завелась прошивка нормальная Насосу, пиздец. Ну да. Ну, здесь. Все. В общем, все прошли, все. Будем отдавать клиенту. Всем спасибо.